Сейчас будет семинар, я думаю, что на те вопросы, которые мы здесь захотим услышать, получим ответы. Но у меня есть личные вопрос по поводу, ну, если мы сейчас говорим о, как о деятельности, об АВРОЛе. Вопрос, который, я думаю, интересует не только меня, но и многих людей, которые со мной работают. Вот все во всех компаниях говорят, если ты в компании, ты должен быть здесь и никуда не уходи, потому что только здесь ты можешь состояться. А ты взял, нарушил все эти законы, ты был в компании в первой, э, в лидерском звене, в звене топ-лидеров, и вдруг взял, ушел и пошел в компанию, которая только-только зарождалась, и которой никто ничего не знал. Вопрос такой. Какие вот три основные э, пункта, которые определили это решение? Спасибо. Ну, первый, наверное, это самый первый пункт, это человеческий фактор. Потому что на самом деле мы не, не поменяли свои убеждения, и свою идеологию. Просто когда партнеры они решили строить, пробовать новое, у нас расходился взгляд на эти вещи практически, то получилось, что мы решили сохранить ту модель, которая нам была привычна. То есть модель работы через потребителя, немножко акценты на другое. И поэтому первым фактором был человеческий. То есть я привык доверять человеку одному, и мы с ним всегда общались, мы дружили. Поэтому первичный фактор был один. Как мне говорили, берегите, держитесь за людей, деньги вы заработаете. Это правда. В любом бизнесе ведь определяет команда. Кадры определяют, можно не иметь денег, но иметь команду, и ты все построишь. У меня был один факт, я понимаю, пословицу вот «лучше судным потерять, чем с дураком найти» это как раз мой был вариант один в один, абсолютно точно отражал ситуацию. Поэтому первый фактор – это команда, второй фактор – это следование принципам. Если ты их огласил и в какой-то момент меняешь, то, соответственно, надо ожидать и смены команды твоей, потому что люди приходят на твои ценности, ценности не могут меняться кардинально. Можно пересматривать взгляды на какие-то события, но нельзя пересмотреть ценности. Поэтому вторым фактором было несовпадение ценностей, декларированных по-новому. И, соответственно, я не в критику это говорю. Я говорю, каждый имеет право выбирать и развиваться, в каком направлении он хочет. Ребята захотели так развиваться. С нашими ценностями это не совпадало. Второй фактор это был ценности. Мы их заявили, мы продолжали их транслировать. Ну и третий фактор, наверное, самый большой, я не видел возможности для дальнейшего развития и роста. То есть я понимал, что я уже нахожусь на уровне, где мне хорошо и достаточно, но перспективы роста моим партнерам, подобные во мне, я не видел. То есть понятен да, посыл, что я не видел в реалии, что люди, пришедшие за мной сейчас, смогут дорасти до моих квалификаций, в ближайшее время, то есть я понимаю, что проанализировав тот путь, который я прошел, я понимал, что я сейчас приглашу людей на те условия, которые не будут правдой. То есть я не могу им предложить реальный рост за год, два, три, чтобы их это устроило. Я понимал, что я их приглашу на 15-20 лет и, возможно, они смогут достичь близкого успеха ко мне близкого успеха, но опять-таки в условиях изменяющегося рынка это уже не факт, это уже не факт. То есть, ну, это все, все возможно и зависит, конечно, от личности, но тем не менее мы же говорим о возможности о большом бизнесе, о возможности для всех. И вот этот факт, скажем, нового выбора повлиял для меня, что я не видел перспективы роста моим людям, особенно младшим извини. Спасибо. И отсюда такой вопрос. Касается второго фактора людей. Была же огромная команда, и ты как человек понимал, что кто-то пойдет, кто-то не пойдет. И понимал, что эти люди, ну, они же все ценные. И как вот, вот этот выбор можно сделать? Потому что я знаю, у многих возникнет этот вопрос. За мной же люди не пойдут какие-то, какие-то, может быть, пойдут. А как будет, как, кем я буду по отношению к тем людям, которые не пойдут? Не предам ли я их, не буду, не нарушу ли я их доверие, которое они мне оказали? Вот этот ну, вопрос. Сразу тут отсылаю к тому второму пункту, что я сказал. Также отсылка к пункту ценностей. Если я действую согласно тем ценностям, которые декларировал, то вопрос, что я предаю в данной ситуации, я следую своим принципам и своим ценностям. Я их не поменял, я их делаю, я продолжаю эти ценности декларировать, и, соответственно, я выполняю то, что заявил изначально. То, что они не пошли, вопрос к их ценностям. Соответственно, те, кто пошли за мной, это вопрос касается людей, которые выбрались под похожую систему координат, и они не готовы от нее отказаться в угоду временного какого-то успеха. Потому что доходы определяют, в первую очередь, это, как я говорю, система координат определяется таким образом. Если мои ценности и внутренний покой, все в порядке у меня с этим, это все в гармонии, то я заработаю заново большие, любые большие деньги. Если же я занимаю позицию удержания, я не согласен, но я не хочу это терять, и все равно это потеряю. То есть рано или поздно это будет потеряно, но развитие не будет 100%. То есть оно будет плюс-минус лучше. А мне хотелось бурного роста, поэтому ну, какого-то нового движения. Поэтому для партнеров, которые не пошли, у меня для них нет никакого осуждения. То есть их я не осуждаю, я их ни в коем случае не могу сказать, что они в чем-то не правы. Многие из них устали. То есть люди прошли определенный путь 10-15 лет, согласитесь, это касается же не только сети любого дела. И человек чувствует, есть у него внутренний резерв для того, чтобы выстроить что-то большее или заново, или нету. И многим кажется, что у них не хватит на это уже сил. А многие в силу определенных обстоятельств, знаете, как нельзя снимать фактор удачи. Они удачно подписали кого-то. И они прекрасно понимали, что заслуга нынешних доходов – это не их личный труд, а это командный труд, который сделала команда. И они понимали, что они не являются достаточным авторитетом для этих людей, чтобы они пошли за ними. Соответственно, и они не решались уходить. Я же чувствовал себе силы, что я могу создать команду, и за мной пойдут люди не здесь, так пойдут другие. И в принципе, так же, как и все вы, кто пришли. Вы рассчитывали на себя, вот наша разница. Мы не рассчитывали, что если кто-то за нами не пойдет, то ну, мы посидим и подождем. Ну, будем пока. Раз они не идут, и мы не идем. У нас же не было этого вопроса. Вот, вот и простой ответ. Поэтому по отношению к этим людям, отвечая на вопрос, считаю, что... Нет, никакого предательства здесь нет. Наоборот. И внутренние все это чувствуют. Каждый из них это прекрасно понимает. Ну и тогда вопрос относительно третьего фактора. Перспективы, которых там не, видели, не видел по какой-то причине. А здесь какие перспективы по поводу роста людей? Почему здесь они какие-то другие? И, собственно говоря, ради чего здесь и что здесь в перспективе ты видишь? Вот об этом мы будем говорить еще на встрече сегодня на семинаре. Вижу большие перспективы, иначе бы я сюда не пошел. Перспектива, прежде всего, какова? Ну, во-первых, новый технолог, по технологическому уровню продукт, который действительно качество выше, чем цена. Мы это не просто декларируем, мы это доказываем на примере результатов и применения. И наш, как я говорю, в хорошем смысле славянский подход – Потому что можно две окраски этому <смех> принципу дать. Да? Но вот в хорошем смысле это какое? Сделать гениальную вещь и не требовать за нее сверх больших денег, которые делают этот продукт недоступным. Сегодня мы действительно имеем технологии, которая без ложной скромности надо сказать, она опережает то, что есть на рынке. И естественно, что я опираясь на... Всегда опираюсь на результаты на продукты. Я понимаю, что если я могу обеспечить результативность применения продукта, да, обеспечить человеку результат, который он ожидает, а, за вменяемые деньги, я вижу в этом перспективу. Однозначно мы, мы конкурентоспособны. Но это если говорить о материальном аспекте, да об аспекте развития. Потому что же не только материальный аспект определяет. Потому что если мы зацикливаем людей только на материальный аспект, мы подкладываем минусы замедленного действия. А именно, материальный аспект всегда могут кто-то прийти и предложить больше. И заново это придется все собирать и отстраивать. Но ведь суть заключается в чем? На самом деле человеку для счастливой жизни не так много нужно. Это вы, правда, вы же понимаете. Все остальное, все что касается роскоши и излишеств определяется как правило, отсутствием другой системы ценностей. То есть если ты не находишь ценность выше, чем материальная, ты начинаешь искать в материальном компенсацию нехватки духовному. То есть меняешь одно, второе, третье, но удовлетворение не находишь. Я это к чему говорю, что во Вроре мы и этот аспект рассматриваем. Мы рассматриваем тот аспект, что здесь у людей объединяет команду, прежде всего, не только задача построить материальный аспект, но и задача духовного развития, единения команды, которая объединена э, системой духовных ценностей очень схожих. То есть нам будет весело даже в шалаше вместе проводить мероприятия. Но это не значит, что мы отказываемся от хороших и дорогих отелей, пятизвездочных и так далее, но мы не делаем из этого культа. Мы не кричим о деньгах, и они у нас есть. Вот это же самое ценное. Потому что когда они есть, них зачем они кричать? Кричать о деньгах, как правило, кричат те, кто их не имеет. Правильно, также, кто говорят, деньги не нужны. Деньги не нужны тому, у кого они есть. Правильно. Поэтому в нашей ситуации сейчас я вижу колоссальные перспективы. как я говорю, духовно-экономический подход очень верен. Мы используем высокие технологии по доступной цене, и мы используем принципы единения. И самое главное, маркетинг построен таким образом, что вы не зависите от неудач другого человека. Но вот, что было понятно, кто был в компаниях, особенно лидерских и бизнесовых, они понимают, о чем идет речь. То есть если у тебя провальная получилась структура на какой-то аспект, то есть они на тебя только опираются и без твоей помощи не растут, такие часто очень моменты бывают, когда лидер-суперлидер -лидер начинает на себе тянуть, команда, как правило, начинает больше от него ожидать и больше требовать. В итоге он работает на команду и сам маркетинг, он обусловлен... Он, ставит такие условия что без командной работы большой команды дистрибьюторов которые продвигают бизнес ты не можешь состояться то есть чек у тебя маленький ввра этот аспект решен таким образом что если даже у меня есть просто потребителей команда большая я э, не должен бежать куда-то еще подрабатывать чтобы освободить время для поиска лидеров мне достаточно иметь просто хороших потребителей, из партнеров, которые не решили не строить команду, я не буду их угнетать за это. Ради бога, меня устраивает их статус потребителя. То есть, я правильно понимаю, можно не быть лидером и застояться в компании и зарабатывать достаточно денег. Основной критерий, что, основной критерий здесь такой, что маркетинг-план подразумевает высокую доходность даже для человека, по сути, не являющегося лидером, то есть у которого нет лидерских качеств. Согласитесь, таких людей большинство. Ну. Так позиционировать себя. Не потому, что они такие, но большинство чувствуют себя не лидерами. Они чувствуют, что ну, кто-то не хочет, кто-то не может вести за собой. Ведь действительно, вожаков и главрей всегда меньше. Но, тем не менее, это не лишает его возможности здесь зарабатывать. Ему достаточно общаться с большим кругом потребителей, которые будут оценивать его результат. И вы знаете, самое классное, что он получит э, по нашему маркетингу чек и доход такой, который, в принципе, зарабатывают лидеры ну, среднего и высшего звена в любой, наверное, лидерской компании. И, наверное, последний вопрос. Очень много людей, которые ищут какую-то деятельность для себя. Я столкнулся с этим, наверное, тоже сталкивался, когда приходят в компанию, им рассказывают, что это... Э, это поле для творчества, где ты можешь себя проявить. А сталкиваемся мы в реале с тем, что творчества никакого нету, Если ты не слушаешь лидера, не делаешь то, что он говорит, да, да, то да. ты становишься лишним в этой компании. Да. Как вот с этим здесь обстоит и как, какой, какая перспектива, какой разбег для творчества здесь? Вот как, раз, вот как раз в этом отношении можно сказать, что у нас полностью противоположность. Наш Казар говорит об этом как руководитель, что мы анти млм но мне не нравится сам термин «анти». Я считаю, что мы другой МЛМ в этом отношении. И даже не MLM, а другое содружество, сообщество. У нас действительно широчайшее поле для творчества, потому что, я даже на встречах и сегодня буду говорить об этом, я считаю, что не нужно копировать и дублицировать лидера, особенно методологию, методики работы, методы работы. Нужно дублицировать суть, экспертность. То есть высокий уровень экспертности его стоит дублицировать. То есть, чем больше ты знаешь, тем ты интереснее большому количеству людей. А вот методы ты можешь использовать любые, которые являются эффективными. И, и, этичными. и этичными. Браво, Саша, совершенно верно. В первую очередь этичными, и эффективными и этичными. То есть, если метод, который ты используешь, дает результат, никто в компании не скажет тебе, что не делай так, это не годится. И мало того, говорят, рыба гниет с головы. Это же определяется вертикалью. Если вертикаль спонсоров изначально настроена на, как у нас говорят, на диктатуру, либо так, либо никак, то, соответственно, и структура будет строиться вся. Даже подсознательно люди это дублируют. Это чувствуется вверху так, и там где-то в 167 линии точно такая же картина наблюдается. И весь имидж компании в поле он такой создается. У нас это чувствуется Сразу, когда ты приходишь, у нас каждый человек действительно проявляет себя как личность. Что меня больше всего вдохновляет? Что в Авроре у большинства людей, с ними можно поговорить еще о чем-то, кроме Аврор. Это, кстати, очень большой талант сетевика. И вы знаете, о чем я говорю, люди понимают. Самое большое, я достижение для лидера, это когда с ним можно поговорить еще о чем-то, кроме его компании. Ну, я сталкивался с этим тоже, потому что есть работа и есть отдых. И большинство людей okay. в сетевых компаниях, они не то чтобы путают, они это говорят, что это можно объединить, это и потом объединить. это превращается в все, только разговоры о работе. И, и на, это, на этом зацикливается и становится как-то такое, то, что называется секта. Да. Позиция наша изначально, и эта позиция была и Казара, и что мне нравилось, что об этом декларируют, когда вы что-то декларируете, это же проявляется практикой, как она на практике происходит, как говорят нести идеалы добра и справедливости, Используя компанию как инструмент, да? Ну высокопарно звучит красиво, идея хорошая на самом деле, но надо, все идеи да, все идеи они звучат очень красиво, идеалы добра и справедливости, ну вы же знаете по поступкам мы можем посмотреть, какие идеалы добра и справедливости, кто несет все это личное дело каждого сделать. Но я могу сказать, что в нашем случае, что касается Авроры, мы действительно позиционируем Аврору как инструмент. Потому что нести нужно прежде всего личность. И интересной должна быть личность как человек, а не бренд, затмевающий эту личность. Зачастую что происходит? Есть бренд, компания существует за которой уже стоят личности. Но, но ведь все прекрасно знают, что на самом-то деле все с точностью до наоборот. Определенные личности сформировали этот бренд. И если бы не эти личности, то этот, где был бы этот бренд? Никто бы его не знал, о нем бы не говорил, и он бы нигде не существовал. Я смотрел один фильм, он такой жестокий, но очень правдивый. Когда один бандит приходит к другому, а тот ему говорит, ты знаешь, кто за мной стоит? Вот тот, вот тот, вот тот. Он говорит, то есть ты меня пугаешь людьми, которые сильнее тебя, круче тебя. Он говорит, да. Он достает пистолет, бам, тогда зачем ты мне нужен? Да, да, да, да, да. В этом плане. <свят> тогда зачем ты мне нужен? Совершенно верно. Да, и ты... и когда есть компания, я имею в виду, и когда человек говорит, ты знаешь такая компания, тогда у меня так всегда не у нет. меня вот вспоминается так. эта сцена и, и возникает вопрос, за ты мне тогда зачем? Да. Верно. Вот, вот это хотел спросить. Спасибо, мы. Посмотрим, может сделаем из этого какой-то ролик для людей, которые этим интересуются. И давай тогда еще один вопрос, и, ну уже э, под конец, чтобы чтобы ты посоветовал людям, которые услышали о компаниях и вот услышали об Авроре, и они думают, а чем отличается эта компания? Что бы ты посоветовал сделать этим людям, которые вот скажем так, приобрели опыт какой-то, работали, они, может быть, уже разочаровались в этом, потому что попали в компанию, где э, навязывались принципы какие-то, которые им были чужды. И вот они думают, стоит ли пробовать, не стоит ли пробовать. Что бы ты посоветовал этим людям? Я бы посоветовал, пообщайтесь с людьми, которые относятся к верхнему эшелону, в первую очередь. Посмотрите на них, и постарайтесь встретиться с людьми вживую поговорить, если такая есть возможность. Потому что сделать выводы дистанционно бывает очень сложно. Я говорю, пощупайте в поле энергетику людей. То есть не вживую пощупайте энергетику людей. Это очень классно помогает. Я бы советовал в первую очередь встретиться и просто поговорить. И вы сразу сделаете вывод. Посмотрите на систему ценностей тех, кто вас приглашает. О чем они больше всего говорят? Если у вас резонирует с ним система ценностей, то в принципе даже не имеет значения, какая компания, потому что ценности определяют ваше единство. Вы пойдете за человеком зачастую не по причине супер раскрученного бренда, каких-то дорогих украшений или дорогой рекламы этой компании. Вы пойдете в эту компанию по причине того, что именно этот человек декларирует то, что у вас в душе с ним есть согласие и приходят люди именно так поэтому мой совет встретиться с человеком по возможности лично ну, сейчас есть интернет можно и в скайпе встретиться поговорить поэтому а по и второй важный совет обязательно обязательно попробуйте в первую очередь сами лично тот продукт который компании который вы рассматриваете как кандидата то есть раз компания кандидат она должна была оценена, должна быть двумя по, по двум критериям. Это люди и продукт. Но люди, вы заметьте, я поставил на первое место. Почему? Люди с хорошей системой ценностей плохой продукт продвигать не будут. Спасибо.